Приветствую всех! Я Алия Влешаева из Украины, город Киев. С компанией познакомилась совсем недавно, в октябре 2018 года. Тогда же и узнала о системе Форсаж. Я новичок, делаю свои первые шаги в компании для реализации моих целей. Форсаж – это уникальная система, которую создали профессионалы своего дела. Здесь очень сильная обучающая программа, дающая ценные знания, постоянные тренинги, повышающие профессиональный уровень, Здесь огромная и многонациональная, очень дружная семья, где всегда тебя поддержат, направят, помогут. Это благородный бизнес. И я очень рада, что попала сюда, и верю, что в ближайшее время буду делать успехи. И всем новичкам я желаю не бояться перемен пробовать, делать, изучать, изменять свою жизнь к лучшему, достигать высокой финансовой независимости, высокого финансового уровня. Ну и, конечно же, наша прекрасная супер-система, уникальная система «Форсаж» в этом поможет. Спасибо!